Никто не хочет чувствовать себя биологическим существом по производству биологического навоза. Ну, прям. Я против кредитов. Лучше перетерпеть торжество быдловской идеологии, отобрать, поделить. Мы не доверяем друг другу, мы не доверяем власти, власть не доверяет нам. Без бумажки ты какашка. Согласился быть партнером Михаила Саакашвили в Украине, и у нас не самый людоедский режим. Ваша ситуация с Навальным. Ну, закрыли, парни, закрыли. Что ты скажешь, когда встретишься Назарбаева. Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях человек, которого называют его подписчики самый трушный, человек, который участвовал в реформах на Украине, Казахстане, Киргизии, где только не участвовал, человек, который создал много чего настолько интересного, о чем сегодня он расскажет. Маргулан Сейсимбаев сегодня с нами. Поехали. Приветствую, Маргулан. Приветствую, Игорь. Начнем, как э, говорится, с семьи, со снов, с истоков. Мои подписчики прекрасно знают, что я счастливо женат на одной женщине, у нас четверо детей с моей женой, и я так понимаю, у вас тоже есть прекрасная семья. Давайте, вы редко говорите о семье. Расскажите про вашу жену, про ваших детей, как они, что они, самое ближайшее ваше окружение. А, ну, то, что касается семьи, я хотел бы больше рассказать про Родители, наверное, потому что они на меня оказали большее влияние. Я сейчас с годами начинаю понимать, что у меня и отец, и мать были уникальные, а, потому что мать с детства воспитывала нас так, что у нас был, у нас четыре брата, один брат у нее был Ленин, другой был Сталин, третий был там Карл Марс, четвертый Энгельс, то есть каждый гениальный, каждый сын гениален. И там, она даже, там у меня небольшое здесь родимое пятно на руке, она даже это умудрилась превратить в преимущество и говорила, ты отмечен Богом. Это не зря, имей в виду, просто так не, не отмечает людей. И она как бы придала мне вот это ощущение миссии э, Того, что я не зря появился на этот свет Она вот внушила буквально Мы где-то нашкодим Она придумывает нам намерение Что они из таких-то побуждений делали Просто у них не получилось И все время в хорошую сторону И мы вынуждены все время начинали думать Что мы действительно хорошие люди Поэтому мать вот нам так мягко мозги вправляла все время И это у нее получалось очень естественно Отец другой, он был менее разговорчивый, он в меру строгий, но в то же время доверял безгранично своим детям. Я помню момент, когда я пас баранов, прискакал на лошади домой, мне 12 лет, и отцу забежал, говорю, отец, ну папа, там сайгаки, я хочу пострелить, дай мне ружье. А он только купил 12-й калибр, вертикалку, новая, там ТОС-34, а я всю дорогу скакал и думал, даст, не даст, даст, не даст ружье. И проскакал такой возбужденный, весь в азарте, молодой же, 12 лет. Дай ружье. Он такой сидит, очки приспустил, говорит, за сервантом, патроны же знаешь, где. Ага. Я ему хотел сказать: отец, ты в курсе вообще, что мне 12 лет? Ты что творишь? Типа, такой я был в шоке на самом деле. И потом я взял ружье, завернул в тряпку, я как хорошо помню, отъехал от Аула километра на 3-4. Спрятал ружье во враг от себя, потому что я боялся, что если я случайно выстрел сделаю или еще что-то произойдет, я подведу отца. Я спрятал ружье и на обратном пути уже вечером, когда баран домой уже загонял в аул, я пошел во враге достал ружье, привез. отец говорит, ну что, пострелил, а не, они заметили меня, убежали. Но вот, вот он такой, он мог доверять безгранично. Вот это было просто на уровне шока. И очень сильно, конечно, о нас заботился. То, что касается моей личной семьи, то, конечно, мало рассказываю про свою семью. Есть определенные страхи. Боюсь, что сглазят, прежде всего. Плюс мои дети не любят публичности. Понимаете, всегда ощущение счастья, оно очень хрупкое когда ты начинаешь пускать туда людей они могут затоптать и что-то не дай бог поэтому я очень боюсь и трепетно к этому отношусь я например говорю что я добился успеха я очень успешный человек но я не говорю что я добился успеха я говорю мы искать Катей добились успеха все-таки может быть вы сможете сказать каких-нибудь пару слов о роли вашей жены в вашем успехе знаешь, Игорь, с точки зрения успеха, прямого влияния ее нету на бизнес, там, будем говорить, но есть очень много косвенного влияния. Конечно, если у меня не был бы крепкий тыл, то я безбашенно не рисковал бы. Всегда же мужчина, у мужчины должен быть крепкий тыл, и он должен знать, что сзади там, у него все прикрыто, за ним, за его спиной все надежно. Конечно, вы, если брать с этой точки зрения, то заслуга, заслуга огромная. С точки зрения вмешательства в бизнес, то моя супруга практически никогда не вмешивалась в бизнес, и это, наверное, и не требовалось. Отлично. Тогда идем к воспитанию детей. Значит, в Казахстане, насколько я вижу, достаточно часто. У успешных людей считается важным отправить детей учиться за границу. Насколько я знаю, ваша старшая дочка угу. училась за границей и осталась да. жить. Мое отношение ну, к тому, что в общем -то, дети должны да, до 17 лет обязательно жить рядом с родителями, прям, ну, семьей, скажем так. Да, и, и отправление детей за границу приводит к тому, что дети ну, там и остаются. Вот. Поэтому расскажите ваши взгляд на эти вещи, особенно по прошествии лет. Дело в том, что вот у меня старшая дочь, она очень самостоятельная. Она училась в государственной школе с французским уклоном, потом перешла в американскую школу, потом в Хеллибери английскую. И она сейчас работает в Блумберге там, и покрывает Францию. С другой стороны, я в свое время выступил одним, одним из учредителей школы Хеллибери. Как раз после нее я почти 8,5 миллионов долларов дал на то, чтобы э, совместно мы бизнесмены собрались и говорим, а чем мы детей отправляем в Англии, давайте скинемся и откроем да. Хелибери в Казахстане. Открыли Хелибери в Казахстане, много денег потратили, классная, шикарная школа, но потом мы поняли, что мы на самом деле готовим абитуриентов для английских вузов, потому что Хелибери готовят только для английских вузов. И мы поняли, что мы сами экспортируем своих детей. Готовите? И, к сожалению, их потом сложно вернуть в Казахстан. К сожалению. Я понял, что я хочу, чтобы мои дети оставались в Казахстане. Я вот считаю, до 6 лет ребенка трогать нельзя, он должен иметь счастливое детство. И он смотрит только, например, родителей. Как родители общаются с другими людьми, между собой, с друзьями, с родственниками и так далее. С 6 до 12 лет, вот я вот это прям сильно твердо верю и вижу, надо давать ребенку шведский стол. То есть это... И гимнастика 3 месяца, робототехника 3 месяца, шахматы 3 месяца, математика 3 месяца, и рисование 3 месяца, и так далее. Для чего? Чтобы в этот период определить 3-4 занятия, которые ребенок любит. И после 12 лет работает принцип, только усиляй сильное. Вот в скрипке получается, наймите репетитора по скрипке, в рисовании получается, наймите э, репетитора по рисованию. И вот когда вы усиляете сильное, ваша задача как родителя к 18 годам, когда они закончат школу, они должны четко знать, что они хотят, что они любят, и кем хотят быть. Окей, okay. с Дмитрием Гордоном у вас было интервью, и вы там говорили о том, что с женой у вас разные методы или подходы. Свой метод, вот вы назвали, угу. до пяти лет, до шести не трогать, потом шведский стол, а потом такая, поддерживать то, что Высилять получается. Высилять сильно. Да. Значит, а какие подходы или принципы у вашей жены? Ну. А у нас на этой почве частенько баталий, она очень заботливая и у нее сверх опека. Всегда там гостю наложат на тарелку всего. Я говорю, зачем? гость просил, не просил. Зачем? Вот мне самому неприятно, когда мне тарелку накладывают все. Мне хочется самому выбрать то, что я хочу. Так же и с детьми. Дети приходят на завтрак, она им все подала, сделала. Я говорю, вот она, они просили яичницу у тебя? они просили. Вот она хочет блины, но она сама могла это сделать. Ну, то есть много таких моментов. И у нас конфликт в том плане, что она их э, оберегает, опекает а, и не дает взрослеть, по сути. Mm -hmm. Вот Понятно. это у нас прямо противоположные системы воспитания. Вы, насколько я понял, приняли решение не оставлять наследство детям, угу. сказали об этом, я тоже заявил об этом, мы с женой так решили, мы тоже публично заявили. Но я хотел бы о вас спросить, вот все-таки почему вы это сделали? Я пришел к этому, когда размышлял над мотивацией людей. Я понял, самый сильный демотиватор людей — это когда у людей есть Процесс и нет результата. Но это в простонародье называется of труд, или бессмысленная, бесполезная работа. Когда есть работа, нет результата. Это сильно демотивирует. Второй вариант, когда есть результат, но нет процесса. Это проблема детей богатых родителей. У них есть машина, дом, не надо выживать, у них все уже есть, а процесса-то нет. Пути, в результате, пути, когда да. мы у них забираем процесс, мы у них забираем жизнь. И еще один из, один из сильнейших мотиваторов – это открывающиеся возможности. И Игорь Рыбаков кого-то лично приглашает, говорит, идем, я хочу с тобой задружиться. И этот молодой бизнесмен думает, да, ну это сколько возможностей теперь у меня открывается, есть yes! там. Он приходит в воодушевление. то есть это все мотивирует, открывающиеся возможности. Поэтому я хочу, чтобы у детей был и процесс, и результат – а моя задача показать им возможности, и возможности не мои, как родители, а возможности их мозга, что правильно владея своим процессом мышления, ты можешь достичь в этом мире практически всего. Вы высказываетесь о том, что надо квартиру, машину и там какие-то исходные активы все-таки детям дать, чтобы они не были ну, с полного нуля. А Я вот считаю, что они и это тоже все заработают сами, я даю им только беспроцентный займ. Прокомментируйте это, все-таки настаивайте, что надо дать квартиру, машину, ведь я, это может привести к тому, что я, процесс я, не пойдет я дальше. Я больше в этом плане доверяю мнению Урена Баффета, который сказал, я оставлю своим детям такую сумму, которая позволит им заниматься тем, что они любят, но недостаточно для того, чтобы ничего не делать. И в этом плане я боюсь современной ловушки в виде разных ипотек, потому что с самого начала, если ты стартуешь с минуса, с ипотеки, то подняться у тебя шансы резко падают. Поэтому я считаю, что найти ребенку, ну, понятно, до 18 лет вырастить и найти интересы ребенка. Второе – это образование. И третье – это первичное жилье. Вот это то. И еще очень важно, Игорь, надо учитывать, что я говорю про девочек. Если бы у меня был, был мальчик, то 18 лет, наверное, жестче его пинка под зад и зарабатывай, потому что я сам начал зарабатывать очень рано. Чем жестче ты относишься, тем больше шансов, что из него выйдет толк. Зависимость мужика не страшно, когда мужик в долгах, его там, э, там долбят, там, он только становится крепче. Но когда зависимость девочки, девочка в зависимости, это очень плохо. Mm -hmm. Ну, ты Знаешь, в нашем обществе девочка, если в зависимости этого, это катастрофа. Ну хорошо, вот про ипотеки вы начали говорить. Вообще как вы относитесь к кредитам? Как быть с кредитами? Может быть смелее, может быть наоборот осторожнее, а может быть к месту и ко времени? Вот. Разверните эту тему. А, а, смотри, Игорь, а я вообще со всеми людьми на «вы», но сегодня как-то быстро мы перешли на «ты», а в интервью ты мне говоришь «на вы», поэтому давай на «ты» перейдем ну, на «вы», на «ты», давай как пойдет Да, ничего страшного а, То, что касается кредитов, я считаю так, проблема кредита в том, что когда ты латаешь свою проблему деньгами, ты не включаешь свой мозг Мозг включается, когда у тебя безвыходная ситуация. А кредит – как доза. Ты вот, у тебя безвыходная ситуация, и вместо того, чтобы включить мозг и решить эту ситуацию, ты раз взял дозу и раз – залатал. Почему вот в кайзен-технологии не поощряется решение проблем деньгами? Вроде кажется, японцы как скупердяи. На самом деле они говорят, что чем есть прямая зависимость, тем больше умственной деятельности, тем меньше расходов. То есть, тем больше ты включаешь мозгов, тем меньше денег требуется для решения проблемы. И вот проблема в том, что когда человек имеет возможность взять кредит, он не включает мозг. И, а когда человек не включает мозг, ясно, чем в конечном итоге заканчивается. Поэтому я против кредитов, лучше перетерпеть. Я абсолютно согласен, что залив любой проблемы деньгами всегда заканчивается увеличением этой проблемы. Да. И отправляя хорошие деньги, но ну, свежие деньги в проблемную зону, мы очень часто превращаем хорошие деньги в плохие деньги. Да? Например, да. Да. А еще проблема в том, что есть еще техническая проблема. Я часто ребятам говорю, вы... Берете деньги, займ и пускайте на непроизводственные нужды. Допустимо, я как мусульманин против этого, но допустимо, когда у тебя есть уже прибыльный бизнес, который генерирует тебе 30% годовых, и ты берешь кредит там, на определенную разумную сумму, там, условно по 10% годовых. Да? Понятно, ты инвестируешь под бизнес, который тебя генерирует гораздо больше. Ты леверидж такой имеешь. Но когда ты берешь под машину, под дом, то есть ты берешь кредит, который сам по себе генерирует расходы, и увеличиваешь пассивы, которые тоже тебе генерируют расходы. На троне был разговор про веру, про религию, и о ее роли в успехе, в жизни, вообще. Вот все-таки, еще раз, Вера, религия, и что дает в жизни, в успехе мужчины, бизнесмена, предприниматели, деятели? А, вера имеет огромную роль, я считаю, и вера – это то, что придает смысл жизни человека. Никто не хочет чувствовать себя биологическим существом по производству биологического навоза. Ну, прям… Я, я даже не знаю, захотелось это yeah. заморщиться. Ну никто же не хочет быть таким. Никто не. никто не хочет. Так вот, разница между человеком и животным только в смысле жизни. У человека есть смысл жизни, у животного нет. Все, остальное мы размножаемся похожим образом, кушаем похожим образом, ходим похожим образом. Все похоже. Человек и животное разницы нет. Две биологические машины. Вера, она отвечает на самый главный фундаментальный вопрос – для чего ты живешь? Зачем ты живешь? В чем смысл твоего существования? И я считаю, что дальше эффективность отталкивается уже от этого. Потому что эффективность невозможна, она эффективность всегда относительно целей. Эффективность это как линейка. Вот есть положительная эффективность, а есть отрицательная. Есть посередине ноль. Если ты что-то решил делать и начал, не думая, сразу что-то делать, то ты можешь заниматься не тем, что нужно. Самое страшное в этой жизни ⁇ эффективно заниматься тем, что не нужно. И в этом плане человек, который лежит на диване, он на 50% эффективнее его, потому что он ничего не делает. Не Бегите в эту сторону, остановитесь. Сначала определите направление, в какую сторону бежать, а потом бегите, но сначала пауза. И вот дальше это работать эффективно. А работать эффективно – это относительно своей цели. А цель, она возникает относительно твоей миссии, потому что есть жизненные цели, а есть цель твоей жизни. Все жизненные цели должны подчиняться цели твоей жизни, иначе это будет просто разброс. Чтобы В конечном итоге мы же отвечаем за эффективность всей жизни, а не за эффективность каждого отдельного проекта или цели. Поэтому религия в этом плане дает четкие инструменты. Это в России, в Казахстане, вообще на всем советском пространстве, вроде всего много, ресурсов много, людей хороших много, вообще все есть. Экономика какая-то слабая. Чего нам следовало бы добавить, чтобы у нас высвободилось больше экономическое какое-то благо? Дело в том, что бедность присылается обществу и людям как испытание. А в чем испытание бедностью? Когда человек бедный, смотрите, человек прежде всего никому не доверяет. В, нашем, в наших обществах критически низкий уровень доверия друг другу критически Это можно определить по заборам, которые вокруг домов. Это можно определить по количеству документов. Любое недоверие в обществе увеличивает количество транзакционных издержек в обществе. Расходы на юристов, на нотариусов, на справки, на бумажки. Без бумажки ты какашка там и так далее. И так далее. На печати синие. У нас самый большой наверное, спрос на чернила синие. Для печати опять-таки. Поэтому уровень доверия очень низкий. А почему уровень доверия низкий? Потому что... Вот когда бедные люди, они держатся за то, что у них есть, и они боятся этого потерять. Это страх. Вот. Низкий уровень доверия – это страх, это низкий уровень образования. И вот это все порождает то, что вот у нас очень падки на левые социалистические идеи отобрать, поделить. Все, никто не хочет подражать успешному человеку, все хотят его опустить до своего уровня. Поэтому я считаю, это наша массовая психология, которая идет вот с идеологией в свое время, как Октябрьская революция произошла. Это было торжество вот этой, я считаю, быдловской идеологии, по-другому не назовешь, когда отобрать, отнять, уничтожить, списать. До сих пор вообще во всех странах мира оппозиция приходит на левых лозунгах. Она приходит отнять, отобрать, списать кредиты, облегчить и так далее. А потом приходит, когда во власть, она понимает, что это нереально. И начинает отклоняться вправо, что, слушайте, давайте смотреть за расходами, за бюджетами и так далее. И вот в наших странах, к сожалению, массовая психология не доросла до уровня доверия друг другу. Мы не доверяем друг другу, мы не доверяем власти, власть не доверяет нам, мы не доверяем партнерам. И это во всем и везде. Как исправить? Технические приемы и принципы исправления экономики не работают. Проба была, когда там, Горбачев объявил перестройку, отпустил, мы пошли вообще в другую крайность. Я считаю, это, наверное, эволюционный процесс. Нам нужно пережить это. Нам надо просто это Пере пережить. Переждать, переболеть, переболеть, дождаться, пока уйдут... Те, которые... есть определенные внутренние процессы вот когда там ты сделала женщину беременную 9 месяцев ты хочешь не хочешь жди так и здесь мы должны это пережить эти эти времена мы просто должны пережить проблема образованных людей э, и людей у, у которых сознание уже выросло проблема в том что они видят весь бардак они видят все недостатки и хотят с этим бороться я над этим размышлял и я я понял свою жизнь, когда разложил, я понял такую вещь – мир состоит 50% правильного, 50% неправильного, 50% порядок, 50% хаос. Я призна, принял мир таким, какой он есть на самом деле. Хорошо, тем не менее, резюмируя ваш прогноз, ну, хоть это неблагодарное дело, тем не менее, вот на постсоветском пространстве, может быть, какая-то страна, может быть, например, Казахстан, Узбекистан, какая-то покажет экономический рост? Ну, ваш прогноз, ваша, так сказать, как... Я бы так сказал, все будут жить, все страны эти будут, люди никуда не денутся, государства могут конфигурацию поменять в рамках каких-то территориальных границ, я не знаю, лидеры могут какие-то умереть, какие-то новые появиться. но сказать, что кто-то стартанет, ну, я не верю. Ну вот вы пошли в советники в Украине угу. и в Киргизии, ну вот в Украине в частности, у вас тогда было представление, что можно повлиять на ход эволюции, а потом оно куда-то исчезло, ну изменилась раскладка. Вот об этом вот конкретнее, что до этого было, что потом и почему вы приняли решение отказаться от такого влияния на ход эволюции. Когда я согласился быть партнером Михаила Сакашвида в Украине, я излишне романтизировал э, украинскую демократию. Я думал, пришел Зеленский, который не берет взяток, э, который честный. По крайней мере, я ему доверяю и до сих пор еще доверяю. Э, я подумал, можно много чего сделать. Э, и в то же время я четко понимал, что э, государственный аппарат – это основная сфера, где больше всего требуется эффективности, mm. Потому что вот я перед депутатами выступал сразу как после приезда, там 67 депутатов было, мне говорят, ну это госаппарат, здесь другое, вы бизнесмен. Я говорю, подождите, подождите, вот есть спорт, есть культура, есть бизнес, есть госаппарат. Это все человеческие деятельности, которые мы назвали, чтобы легче было классифицировать, потому что мы мыслим клише. Какая разница, это все процессы, если поставить камеру и снять то, что вы делаете, вас и какой-нибудь банк, вы одинаково перетаскиваете бумаги. Это все процессы. Второй момент, говорю, смотрите, в спорте, если вы неэффективны, то вы никакой спортсмен. Если в культуре неэффективны, то вы неизвестны. Если вы в бизнесе неэффективны, вы банкрот. Государственный аппарат – это единственная сфера человеческой деятельности, где можно оставаться неэффективным вечно. Поэтому требуется эффективность именно в государственном аппарате. Я понял такую вещь, что в Украине а, существуют проблемы чуть другого порядка. А, демократия и дисциплина, они должны быть одинаковыми. В Украине больше демократии, меньше дисциплины, из-за этого она имеет оттенок анархии. А в анархии вы не сделаете реформ, потому что одно из требований проведения реформ – это управляемость государственного аппарата. Ну, то есть у вас была такая романтизация, вы пошли… И даже включились я, по... я свою часть работы выполнил. Я себе стоял определенную часть работы. Сокращение законодательного процесса, сокращение объема законопроектной работы. Это все госаппарат уже принял в работу. Они изменили регламент Верховной Рады, сократили. План законопроекта работает с 4 до 500 почти Я по договоренности с Михаилом Саакашвили отошел и перестал быть партнером а, Да, и после этого вы вообще приняли решение завершить общественную политическую деятельность? Потому что да? я подумал, если в Украине это не работает, ну не то, что не работает, а работает очень сложно э И общество еще не готово, тогда я думаю, ну что, это неэффективно дальше я до этого видел достаточно резкие высказывания в сторону казахских властей. Как-то вы потом высказались, что я благодарен казахскому правительству, а что меня не пере... засадили да. далеко за... <с я их переоценил. Я сделал переоценку, на самом деле. После Украины понял, что мы не самые худшие, будем так говорить. И наши чиновники, наш госаппарат не самый худший. По крайней мере, мы не утеряли управляемость государственной власти, и у нас не самый людоедский режим. Ну, мы, мы где-то посередине, но мы не Туркмения, да, но мы не Украина, да. Ну, какой-то порядок есть, безопасность есть. Ну, я когда вас слушаю, у меня такое общее впечатление о постсоветском пространстве, что здесь собрались такие анархисты, людоеды и где-то вот посередине такие, а тираны, в общем, больше никого. Ну, ждать-то? Я я понял, что в общем-то, ну надо, говорит, переждать надо. Говорю, что делать-то, Маргулан? Говорит, переждать надо. Ну, смотрите, ваша ситуация с Навальным, ну закрыли парня, закрыли. Всем все ясно, всем никому ничего объяснять не надо, всем все ясно, что предлог надуманный, все, ну все куча, никому ничего объяснять не надо. Но при этом ничего же не происходит. Я не сторонник, я не зову на площадь кого-то и, и так далее. Но, понимаете, когда общество созревает, происходит смена власти и общественных отношений как-то быстро так, раз, в один день, и все происходит. А когда общество не созревает, могут быть революция за революцией, революция за революцией, революция за революцией, а толку нет. Дальше вопрос, который может получить очень много хейта, сразу предупреждаю. Значит, в сети буквально разгорается спор, вот, когда ты свою школу или свою академию значит, делаешь, делаешь курсы образовательные и так далее, вот, почему ты берешь деньги за свои курсы? Вот, разве ты бы не мог вот бесплатно раздавать? И вообще, насколько этично или уместно делать платными свои курсы? Я очень, имею очень большой опыт дачи образования, знаний бесплатно. Я каждый раз убеждаю, что каждый раз, когда ты даешь людям бесплатно, они не внедряют свою жизнь, а знания, которые не внедрены в жизнь, это как горох об стену. Почему я делаю за деньги? Потому что через деньги я получаю обратную связь от общества, от рынка и понимаю, что я делаю нужное дело. Если люди готовы за это платить, значит, это им нужно. Ну, Во-первых, Мургулан, хочу пригласить в x Академии, которую я основал в качестве приходящего профессора, потому что я вижу, что настолько у вас объемный, прям настолько структурированный опыт. Mm -hmm. Спасибо большое, с удовольствием. Вот. Дальше я бы вот хотел сказать, ведь э, сколько бы мы ни говорили о школах, да, давайте поговорим об учителях. Сколько надо, чтобы зарабатывал этот человек и какие требования, на твой взгляд, вот к человеку, кто это люди? Я бы так сказал, прежде всего, это человек, который любит детей, это прежде всего. Второе, это человек, который любит свою профессию, Третий момент – это должен быть человек дающий. Вот я людей делю на дающих и берущих. Дающий человек, который все время стремится что-то улучшить, что-то сделать лучше, детям дать что-то. То есть он делится эмоциональной энергией, временем, знанием и так далее. И он кайфует от того, что оказывает влияние на других людей. Поэтому вот этот третий момент. Четвертый момент – учитель должен быть счастливым человеком. Потому что несчастливый человек никогда не обучит счастливого ребенка. А теперь… К основам. чтобы быть счастливым. Ты сколько зарабатывать должен? Я бы так сказал, по-хорошему, это элита, которая формирует вообще облик всей нации. И здесь не жалко, честно говоря, и 3, и 5 тысяч. Вот, я, я, я бы я я с, я сократил согласен. количество силовиков, да. а, а это прямая корреляция. Чем больше вы тратите на образование, тем меньше преступность, тем меньше надо тратить на полицию. Я учу в своей академии значит, планированию, алгоритмам качества бизнеса, алгоритмам качества жизни, ну и, скажем так, алгоритм защиты от злоупотреблений, властью, манипуляции, контролем. Ну Так вот коротко сказать. Чему ты в своей школе учишь? Прежде всего я учу тому, чтобы человек научился жить счастливой жизнью. Это прежде всего. А для этого ему нужно прежде всего вернуться к себе, понять, кто он, какая у него миссия, для чего он пришел в этот мир. И, а, а для этого нужно включить мозги. Я даю инструменты, как размышлять. И я а, всем говорю, что я пытаюсь давать не ответы. Проблема ответов в том, что это смерть. Ответы, а, жизнь, она ставит вопросы. Вообще жизнь на стороне вопросов. А ответы – это смерть. Потому что смерть является ответом на все наши жизненные вопросы. Так вот, когда, смотри, простой пример. Когда вот я недавно в группе наставничества, они мне раньше писали, я отвечал на вопросы. Потом я говорю, ребята, все, я прекращаю отвечать на вопросы. А теперь я тупой, вы умные. Потому что когда вы обращаетесь ко мне... Вы подразумеваете, что ты тупой, я умный, я должен ответить вам. Но когда я отвечаю, вы берете мой ответ, и он, ваши, включается ваш автопилот, вы думаете, вы перестаете дальше искать ответы. Вы думаете, зачем, Марглан же подумал, у него голова как у лошади, кучу пережил в жизни. Пускай он, раз он такой ответ дал, я буду следовать тому, что он дал. И вы перестаете искать сами и мозг у вас отключается. Моя задача – научить вас мыслить. Все-таки скажи, откуда столько энергии, откуда ты берешь? Меня тоже часто задают этот вопрос. Я тоже достаточно энергичный человек. Давай я тебя спрошу, ты-то откуда берешь энергию? А вся энергия происходит от осознания своей миссии. Когда ты, у тебя есть миссия, и ты понимаешь, для чего ты живешь, то энергия приходит. Плюс я использую очень много техник, как, например, казнь планирования, которое... основной смысл казнь планирования заключается в управлении энергией через управление вниманием. Потому что внимание – это тот краник, через который ты поливаешь энергию. Поэтому управление энергией важнее, чем управление временем. Потому что время у нас у всех одинаково, 24 на 7, 365 дней, пока мы живы. Только мы умерли, у нас ноль. А когда мы живы, у нас у всех одинаковое время. А вот энергия может закончиться гораздо раньше. И в этой жизни гораздо важнее управлять собственной энергией. И еще такой момент. Когда ты отдаешь, то молодые люди сидят и думают, пусть этот дядечка поживет больше. То есть они не завидуют, а они благословляют. А благословление, я верю в это, в то, что благословение работает. Я верю в зависть, я верю в благословение, я верю в взглаз. То есть те метафизические вещи, что они существуют. И в исламе это тоже подтверждается. Поэтому я хочу набрать как можно больше благословений, чтобы поддержать свою энергию и прожить как можно дольше. Хлесткие твои фразы. Давай просто я начинаю, а ты его продолжаешь. Итак, кредит — это? Это нетерпение, выражено в деньгах. Сбережение — это? А сбережение — это дисциплина, выражена в деньгах. Так. Инвестиция — это? отказ от потребления в настоящем, пользует потребление большего в будущем. О, это Интересно. И кризис. Это? Кризис — это переоценка выраженная в деньгах. Совершающая группа вопросов. Постараюсь сейчас вот очень быстро отвечать. Что ты скажешь, когда встретишься с Назарбаевым? Во-первых, скажу ассалаву алейкам. А дальше? А дальше, честно говоря, ему сказать нечего. Так, хорошо. Второй вопрос. Что ты скажешь когда встретишься с Путиным? Первое? Ну, Добрый день, <смех> Должен сказать нечего. Итак, и напоследок, что ты скажешь, когда предстанешь перед Богом? Вот здесь хотелось бы сказать, что я сделал все, что мог, но боюсь, что этого мало. Друзья мои, с нами был Маргулан, замечательный человек и, как вы видите, великолепный спикер, я очень надеюсь, что вам понравилось это интервью, пишите в комментариях вопросы к Мурглану, он их посмотрит, почитает, выберет лучший вопрос и за лучший вопрос вручит подарок от себя. Что ты вручишь Мурглану? Хотелось бы, конечно, подарить по ящику яблок, которые мы выращиваем. Это шикарные яблоки и хотелось бы именно по порадовать ароматом алматинских яблок. Ну, не знаю, насколько далеко будет. Без замена. Если далеко трудно достать, сок отправим. Тоже свежевыжатый. А, из этого ящика яблок. Да, нет. Мы производим суперский сок а. и хочется поделиться именно вот плодами. Трое из вас, кто напишет самый лучший комментарий э, под этим видео, получат либо ящик яблок, либо целый ящик, мы ну, видим это вот такую коробку, значит, с соком замечательным, да. Поэтому яблочный сок, да? Да. Поэтому пишите, Маргулан, ну давай так, ты все-таки пригласи меня тогда в этот сад, потому что я все очень люблю долгольцы. яблочный сок. Во-первых, у меня э, я акционер огромных яблоневых садов шикарных и плюс косточковых. Сейчас у нас идет черешня, абрикосы. Когда сезон? Когда сезон? Вот сейчас июнь, июль. Поехали прямо сейчас. Я готов, у меня билеты уже на руках. Все, ребят, спасибо жду ваши ответы под этим видео